Дорогие мои, меня зовут Радагаст, и сегодня э, мы с вами откроем целую новую тему. Мы недавно с вами беседовали о фэнтези и всяких аспектах, которые делают для нас игру, книгу или фильм именно фэнтезийными, а не какими-нибудь там пустапокалиптическими, научно-фантастическими или ретро-футуристическими. Там было много всего, но что нам бросается в глаза всегда раньше всего остального? Вот подумайте, начинается фильм... Титры там идут, загогулины всякие, крутятся блики фотошопные, рассвет или закат, ландшафт, домики всякие. Потом камера показывает будущего главного героя, про которого мы еще не знаем, что это главный герой. И что вот может быть, какая деталь в образе этого героя, которая сразу нам покажет, что да-да, все нормально, сейчас пойдет фэнтези, расслабься, чувак. Домики, закаты и ландшафты есть везде. Чуваки и чувихи с гордым взглядом и кубиками на пузе, в общем-то тоже. Многие другие детали внешности, волосы, там цвет или форма, одежда, сумка на плече, книга в руках, да даже свеча на столе или там лошадь под седлом не помогут. Подумаешь, ну мало ли, может свеча, потому что пробки выбила, или лошадь, потому что за город э, в парк они отправились. Что нам покажут? Догадались уже? Наверняка догадались. Конечно же, оружие. Покажут нам меч, топор, копье, еще какой-нибудь бердыш. И все, мы довольны, спокойны и радуемся жизни. Мы понимаем, что сейчас по улице с бердышом не особенно погуляешь. Очень много вопросов возникнет у всех прохожих. С посохом или там тростью мы еще вот так как бы насторожимся. А если покажут бластер какой либо фазер или дизраптор, тогда тоже, тоже все понятно. Есть световые мечи? Будут звездные войны? Нет. И думать о них не надо. Есть катана на поясе, будет нам самурайский сюжет. Без катаны ни в какую. Как минимум муляж должен быть катаны, как в гинтами. Катана и сюжет, вообще, конечно, они прочно друг с другом никак не связаны. Но наличие этой катаны, это мощный образ, который посылает нам сразу сигнал о том, что будет дальше. Который настраивает нас на особый лад. Оружие — это одна из важнейших частей именно той доли антуража, которая может ненавязчиво, без особых усилий, но точно и недвусмысленно указать нам на многие жанровые, поджанровые и стилистические аспекты последующего повествования. И не только, конечно, в фэнтези, это просто я лично так настроен. В той же, не знаю, антиутопии можно вызвать совершенно разный букет чувств, если одной из первых сцен будет «Одинокий полицейский с Дезерт Иглом», или патруль с лазерными ружьями, или гопники с полусамодельными берданками, встроенными сразу в руку, в культю. Если про средневековые доспехи, в общем-то, много рассказывать не надо, то с оружием все плохо. С доспехами главное помнить что? Что стеганки использовались повсеместно, и под доспех, и в качестве доспеха, и довольно успешно защищали от многих атак. Это раз. Что ламеллярный э, доспех и ламинарный – это два разных доспеха, которые э, отличаются направлением нахлеста пластин. Или так, или так. И что э, полный латный доспех – это действительно так хорошо, как пишут в книгах. То есть лучше полного латного доспеха ничего не выдумали. И века эдак до 15-го он активно эволюционировал, улучшалась форма шлема, появлялись технологии, с помощью которых можно было делать надежные части, сначала для самых критичных мест, потом просто для важных, потом уже вообще повсюду. Перчатки очень долго эволюционировали, от вот таких вот рукавиц зафиксированных до действительно перчаток, где каждое сочленение каждого пальца было отдельно. Испытаний было много, но где-то вот плюс-минус к веку 15 был достигнут идеал, вокруг которого еще немного поплясали, и все пошло на спад. В общем, это все. С этим знанием вы можете смело идти и читать любую книгу, играть по любой системе, поддержать разговор со сколь угодно настырным симуляционистом, и все будет хорошо. Будут иногда всплывать максимум какие-то мелочи, вроде того, носить ли одежду поверх лат или латы поверх одежды или когда поддоспешник должен быть стеганным когда кольчужным их не сдать в общем-то не стыдно очень уж много всего в районе 13 века было странного крестовые походы запутали все и попортили много крови историкам так что там плыть как бы ну скажем так простительно с оружием же все яростно несравненно хуже Источников много, каждый мнит себя стратегом и медиевистом, и несут они все какую-то наглейшую смесь чуши с отсебятиной. По большей части, конечно. Исключения, безусловно, есть, но они только подтверждают правила. Почему-то всегда оказывается, что очень легко наступить на одну из трех грабель. Либо мы следуем какому-то стереотипу, который уже, который уже введен на, во всеобщее употребление. Ну, скажем, вот, лук как оружие слабых женщин и копье как оружие сильных качков. На самом деле все было с точностью, да, наоборот, но тем не менее. И, значит, грабли номер раз, это когда мы это хватаем. Это в основном получается, если мы учимся не по э, настоящим книгам, а по э, другим книгам, которые уже должны были бы научиться из тех книг, по которым нам надо было бы учиться. То есть мы э, смотрим фильмы, видим в фильмах какие-то повторяющиеся штуки и вводим такие же себе. Либо мы делаем все наоборот. Мы находим какой-то стереотип, он известен, но мы возмущаемся им и идем против него, активно отказываясь от всего, что он мог бы нам дать. Скажем, э, мы делаем фэнтези, и у нас все ходят со счетами. Мы прочитали, что отсутствие щита это плохо, поэтому всем мы даем щит. И вот идет кто-нибудь там закованный в полный латный этот самый доспех, лучников, у противников нету. И он идет и тащит зачем-то еще эту самую доску с собой. И что удивительно, как бы вот это две крайности, но что удивительно, между ними тоже есть довольно очень неприятное и плохое место. Это когда кто-то пытается соблюсти вот этот баланс, но в погоне за балансов настолько увлекается именно поисками этого баланса, что забывает прийти к какому-то заключению. Этим к моему очень большому разочарованию грешат многие блогеры здесь на ютубе. Они начинают выпуск за здравие, типа, сейчас вот мы разберемся, откуда что идет и как что нужно делать, какое оружие нужно дварфам, какое кентаврам, какое 8-лапым глаз... восьми... шипоглазом. И в конце вывод такой, фигово а, фиг его знают, ну можно копье, можно можно меч, да все можно, все сойдет. Но как бы если все сойдет, зачем вообще было все это начинать? Кстати, про зачем. Давайте пару слов скажем о том, зачем вообще нужно затевать всю эту карусель с оружием. Лично для меня этот вопрос не сильно большой, не сильно важный, потому что я глубоко убежден, что что-то знать это всегда лучше, чем чего-то не знать. И если есть возможность получить новую информацию и ее впитать, то это надо делать. Однако кроме этого я нашел еще шесть поводов слушать дальше и самим копать в эту сторону. Во-первых, ну то есть во-вторых, знание всяких оружейных деталей позволяет вам как игроку и уж тем более вам как мастеру обеспечить нужную степень правдоподобия. И если реалистичность нужна в ролевых играх не всегда, зависит от игроков, от сеттинга, еще от э, чего угодно, то правдоподобие гораздо важнее, потому что из правдоподобия вытекает вживание. Я знаю, что у нас считается, что глубоко в душе у каждого игрока лежит такой тайный листик, на котором написано, зачем этот игрок играет в ролевые игры. И вживание это только одна из возможностей. Но на самом деле хобби у нас, конечно, довольно объемное всестороннее и увлекает нас сразу многим. Да и на практике даже те, кому э, жить своим персонажем ну совершенно не нужно, а нужны такие сложные шахматы, даже эти гипотетические люди играют именно в конкретную ДНДУ, Гурбс или Раллимастер, а никак не в перемножение матриц, взятие интегралов или решение систем уравнений методом Гауса Зейделя. Хотя могли бы вполне играть именно в это. Но нужна даже им какая-то связь этих циферок, с настоящим миром или с тем, что его заменяет. И оттуда нужно именно правдоподобие. Следующий повод это грамотный дизайн сеттинга или систем. То есть, ну фактически то же самое, но на более масштабном уровне. Далеко не все обязаны заморачиваться с созданием миром, так как это делали Толкин, Баркер, Сандерсон и многие другие. Но так или иначе какой-то какой полигон для наших игр должен быть. И как я уже сказал в одном из первых выпусков про развитие Сельвы Блюза, если вы чего-то не додумаете, а потом будет игра, и там это всплывет, надо будет додумывать на месте. Уйти от этого далеко не всегда можно, поэтому лучше задуматься над многими вещами заранее, а раз уж тратить на это усилие, то сразу можно делать как следует. У меня когда-то был забавный момент. Я в очередной раз э, заново менял и редконил, р, р, р, р, делал редкон народу Адверранора. Это такие горцы, которых кто-то постоянно хочет захватить, а они, у них э, воз, э, дух свободы. И я хотел чем-то их освежить. Изначальная концепция у них был э, йоменри. Это такая техника работы с посохом против закованных в доспехи противников. Подходит вроде как идеально. Но одна из рабочих гипотез их улучшения у меня была в том, чтобы слить их с эфритами. Ну, детали долго рассказывает, но, в общем, концептуально, чисто э, по концепции, по тому, к какому роду племени они относятся, оно, в общем-то, подходило неплохо. Но проблему я увидел тогда, когда задумывался об оружии. И фриты у нас связаны с огнем и с железом, а значит должны быть неплохими кузнецами. Или, во всяком случае, каких-то кузнецов иметь. И довольно трудно поверить, чтобы они, особенно в трудные времена, не догадались просто ко всем своим посохам присобачить на конце шип, косу, меч, что угодно. Топор. И тогда уже мы уходим в сторону копий и алебард. И техники, собственно, шеста, собственно, йоменри. Они, может, и остаются, но они сильно уходят на второй план. И концепция, главное изначально, блекнет. А это плохо. Особенно пока мы играем в фэнтези, концепции должны сиять, так чтобы глядеть больно было. И в итоге ифритам у меня досталось другое место, а в Адвераноре теперь живут йети. Подошло еще лучше. Легенды про йети и так связаны с горами, а здоровенный такой мохнатый гуманоид с длиннющими руками и еще более длиннющим посохом и целой традицией владения им, это гораздо лучше, чем какая-то симпровизированная домашняя смесь М Маклауда с Махачкалой. В-четвертых, знание оружия помогает создавать, оценивать, фильтровать и менять хоум -рулы. Систем ролевых игр у нас много, но вот чего еще больше, чем систем, так это хоум-рулов, домашних правил к ним. Даже у хороших систем есть плохие правила вот действительно плохие, которые мешают играть, в основном усложняя ситуацию без разумных на то поводов, довольно часто уже в том месте, где усложнение никак нельзя себе позволить. Есть правила, которые э, игру не усложняют, но они нарушают правдоподобие. Особенно такое бывает с огнестрельным оружием. Ляпов в э, опубликованных играх довольно много, а для людей, играющих по технологичным сеттингам, каждый из них, ну, прямо вот соль на раму. И наоборот, может быть, каких-то деталей в правилах не хватает и хочется их добавить. Ну, либо игроки вообще просят их э, добавить. Э, в, -пятых, в пятых, классификация оружия это часть культуры. Любая классификация до какой-то степени надумана, но классификация оружия это абсолютно точно вещь надуманная. С какого размера короткий меч считать э, длинным мечом? С какой длины древка копье становится пикой? Молот становится вороньим клювом? Где граница между клевцом и чеканом? Между перначом и шестопером? Это все вопросы не только вечные и нерешаемые, но и культурные. Считаем ли мы в мыслях у себя меч концептуально такой палкой, только которая острая еще? Или наоборот, мы считаем шест это такой меч, но то только тупой? Является ли секира двойная священным оружием, как у минойцев? Считается ли меч с ровным клинком символом статуса, а с изогнутым клинком символом солдата, как дзянь и Дао в Китае? Есть ли традиция, диктующая священникам правила по использованию палец вместо мечей, как в подземельях и драконах? Эти вопросы имеют смысл и для нашей культуры, но для культур-сеттингов, по которым мы играем и водим, особенно. В шестых... Из разнообразных книг, статей и фильмов про оружие можно почерпнуть огромное количество идей. Вообще, поиск идей, подходов, сюжетных ходов, поворотов, концепций, персонажей и всего такого, это такая профессиональная деформация у давно вводящих мастеров. Если можно в рамках хобби, конечно, иметь профессиональную деформацию. Если нельзя, то это такая любительская деформация. Ну тут все понятно, все это знают, но просто еще раз, если оружие это такая важная, видная и значимая часть игры, значит есть смысл поискать вдохновение и в ней. И наконец, в седьмых и в последних это просто красиво. Оружие несет в себе эстетику, которую мы хотим видеть в фэнтези, и кроме того, что важно умышленно ее добавлять в фэнтезийные игры, Кроме этого, с ней просто приятно иметь дело. Если вам оружие неприятно, противно или скучно, задумайтесь, в том ли жанре вы водите или играете в каком хотите. Ничего нет постыдного в том, чтобы сменить надоевший стиль или надоевший сеттинг. На этом все. Спасибо за внимание. Меня зовут Радагаст. Если понравилось, подписывайтесь и следите за новостями. На этой неделе мы взяли высоту в 200 подписчиков у этого канала, что весьма неплохо и позволяет мне думать, что все это кому-то нужно. А значит будем продолжать. В следующий раз я покажу вам вот эти вот книги. Кто узнал, тот молодец и сторожил. И начнем мы с шестов и посохов. Все. Хорошим, хороших вам выходных. Готовьтесь к праздникам.